пардон камеру только так смог установить вот смотрите что получилось значит полочку сделал вот такой формы сейчас сниму антинг. вот такой формы полочка вот Сделал так, чтобы за пределы вот этой резинки уплотнительной железка не выступала. Не дай бог, кто тиранется в машину, поцарапает себе плечо или руку. Так что теперь она стала безопасная для окружающих. Ну что ж, осталось края напильничком пройтись, выровнять, закруглить, чтобы не острые были. Была мысль вот сюда вот уголок наварить, чтобы укрепить вот этот вот изгиб но сталь хорошая думаю выдержит сейчас попробуем что будет так и еще вот сегодня зашел в хозяйственный магазин строительный купил барашек родной сломан был купил вот такой вот барашек для соединения антенны с антенным основанием и еще прикупил сейчас покажу И еще прикупил набор вот таких вот медных шайбочек. Вот здесь вот есть шайбочка. Она стальная, ржавая вся. Может из-за этого тоже контакт плохой. Вот положу медную, может получше будет. Посмотрим. Так, ну чего. Берется напильник и поехали закруглять. Все когда-то работали на трудах. Слесарки. единственное что помню срок труда что обхватывать вот так вот пальцами напильник нельзя Вот просто прижимаешь руками ну и здорово облегчит труд вот такая вибрационная полировалочка Mm. <sighs> смотрите видите как очень хорошо чистит. Ну, и до идеала не буду доводить потому что не автомобиль вот на ровных местах очень хорошо полирует а там вот где гнул видите вот вот деформация пошла при сгибе там конечно не очень но все ерунда так вот прям вот на ощупь идеально гладко. Что вот здесь еще? Вот так я думаю сойдет. Вот Теперь, друзья, переходим в так называемую чистую камеру. Обезжириваем нашу заготовочку. Я люблю спиртик. Так что любители ацетона пускай сами его нюхают. Но сначала руки как следует. Эх, надышишься здесь, конечно, красота. Вот, обезживаем что дело. Спиртом пахнет, конечно. Сейчас надышусь. И пойду домой, не буду красить. Ну и самая важная часть марлезонского балета – это выбор краски. Купил вот такую вот эмаль алкидную одна, просто алкидная универсальная. Другая поржавчина. Значит, поржавчина взял коричневую. Просто эмаль взял цвет хаки. Вот смотрите машина. Машина вообще шла как коричневая. В паспорте записано. Ну вот как бы вам показать, мне кажется, она какая-то коричневая с зеленью. Все сложно. Итак, друзья, значит, стал я читать инструкцию вот просто алкидной эмали, вот этой вот, которая, хаки, которую я выбрал. Здесь написано, что она предназначена для окраски предварительно загрунтованных, металлических, деревянных там поверхностей. Вот, так как у меня не загрунтовано, я стал читать инструкцию на коричневую эмаль она у нас по ржавчине идет. Так вот в инструкции белым по черному написано, что это высококачественная синтетическая эмаль предназначена для окрашивания изделий из сплавов черных металлов, подверженных коррозии и уже заржавевших. Благодаря сочетанию свойств нейтрализатора коррозии, Грунта и декоративные эмали три в одном позволяют значительно сохранить время, необходимое для получения защитного покрытия. Отлично. Вот его я и нанесу. Если цвет не понравится, сверху, пускай будет эта грунтовка. Сверху нанесу тогда цвет хаки. И поехали, друзья. Так, ну-ка, чтобы по максимуму. Вот так вот будет стоять. Нет, падает. Вот так вот закроем. Вот так вот. Нет, проба пера. Нормально. все один слой готов пускай сохнет так со второй стороны красим проще ниточку продергиваем отверстие для антенны и прокрашиваем быстренько. Вот и все. Так, вот этот кусочек все. Чуть-чуть. Вот что получилось. Вам видно. Вот крутится, правда. Такой. Да, цвет, конечно, отличается от машины. Но это эмаль по ржавчине. Я думаю. Даже как грунт она сойдет вполне. Все, подвешиваем. Сушится. И пускай сохнет. Сушить краску рекомендовано при 20 градусов, 2 часа. Но в гараже сейчас градусов 7-8. Ну, пускай 10, но все равно еще рано, холодно. В общем, подвесил вот так вот на штырьке стены и поставил такой китайский прожектор. Сейчас попробую при нем снимать. Но он ужасно мигает. Будут одни полоски. Вот смотрите. Включаю. Вот видите. Ну, по крайней мере, это 50 ватт, он греет капитально. Так что пускай сохнет, висит. Показываю результат первого слоя, покраска первого слоя, видите, потеки. Так что хорошо, что я покрасил эмалью по ржавчине, пускай не останется, как грунт. Видите. Сейчас шкуркой сравняем и покрасим как положено. Итак, друзья, первый слой высох, как вы видели, с потеками. Вот шкура нул, пускай это будет как грунтовка. Значит, сразу заклеил ответную часть под гайку антенны. То есть вот стоечка крепится вот так вот чтобы контакт был. Сюда подложу еще медяшечку, шайбочку. Теперь, как следует, спиртиком опять все обезжириваем. А мы пока пошли взбивать красочку цвета хаки. Так, ну приступим. Близко камеру не подхвожу, чтобы краска не запылила телефон. Ну, с Богом. Так. Ну. Вот первый слой поверх грунта, видите, грунт виден. Хотя с другой стороны все четко прокрасилось, видно очень тонко, брызнул я с той стороны. Вот представляю изделие после двух слоев покраски. Ну, конечно, огрехов полно. Ну, вроде все ровненько, аккуратненько под цвет машины. Так, снимаем скотч. Чтобы контакт с корпусом был. Так, и вот здесь вот скотчик у нас под пяту антенны. Под гаечку. Вот. Хорошая каска. Да, скотч, конечно, похуже надо выбирать. Так. Вот видите, вот под, здесь будет гайка антенны. Вот, примерно вот так вот все это будет выглядеть резкость вот. даже торец постарался прокрасить чтобы он не был металлическим не блестел так ну вот приступим к установке приступим к установочке И вот ключик. итак друзья вот такой вот кронштейн получился вот смотрим даже цвет машины угадали пробуем закрыть так чтобы видно было вот плавно закрываю вот видите щелочки все ничего не касается вот закрылся. Вот смотрим с этой стороны и с другой стороны. Вот, так. вот такой вот кронштейн. Вот так вот выглядит антенна на кронштейне. Наклон можно регулировать. И назад Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.